Уважаемые коллеги, мы все живем в мире денег. Мы каждый день тратим деньги на что-нибудь. Ну, кто-то больше, кто-то меньше тратит. Но мы уже много лет пользуемся банковскими картами. У людей есть уже по несколько банковских карт, разных банков. Другой вопрос, что карточек много, а денег мало. Если вы наблюдательный человек, то вы заметили, что у любого банка все банковские карточки расходные. Мы только по ним платим, платим, отдаем деньги и каждый год платим еще и за банковское обслуживание этой же банковской карты. И вот нашелся, наконец-то, один банк, который решил, Делиться прибылью от всех транзакций От всех покупок, которые совершают его клиенты Делиться решил выручкой Причем он платит не так, как все банки Платят за приведи друга один раз Там тысячу рублей и все Это совершенно уже неинтересно Он платит с каждой транзакции, которую совершают люди По вашей рекомендации Вот обратите внимание Вы посоветовали человеку сходить в кино Он сходил в кино Точно так же вы посоветовали человеку прийти к вам на день рождения То есть вы организатор Вы организовали группу людей И по вашему совету люди пришли и вы празднуете танцуете, веселитесь и так далее. Точно так же вы можете посоветовать людям взять вот эту банковскую карту, но это банковская карта доходная. Это единственная в мире доходная карта, которая приносит прибыль, даже если у вас нет депозитов 10 миллионов рублей в каком-то банке. Потому что если у вас 10 миллионов лежит в банке, то вы получаете хорошую прибыль каждый месяц и, в принципе, на эти деньги жить. Можно. Другой вопрос, где взять эти 10 миллионов? Так вот, это единственный банк в мире, который говорит, заведи карточку и я буду тебе платить деньги. Но не просто так, просто так деньги никто не платит. Расскажи друзьям о моей карточки это бесплатно карточка выдается бесплатно надо скачать одно приложение банковское активировать карту и пойти платить за свои покупки если вы это дело посоветуете людям то каждый из них сделает купить себе хотя бы на 100 рублей что-нибудь вам банк платит 100 рублей обратите внимание это не финансовая пирамида с нас никто не берет денег наоборот банк платит из своего рекламного фонда и вот этот банк решил делиться выручкой но не так как все банки приведи друга получит 1000 рублей а со всех покупок со всех транзакций которые ваши друзья будут платить а сюда врач идет оплата жилищно-коммунальных услуг. Все ваши друзья и знакомые, весь, все ваши соседи каждый месяц платят по 5, по 6, по 10 тысяч рублей за квартплату, за коммунальные услуги. Точно так же, когда человек покупает пищу, он идет в магазин, расплачивается карточкой. Если он по вашему совету эту карточку получил и этой карточкой расплачивается, то вам банк будет платить копеечки, какие-то небольшие, всю жизнь постоянно, ну пока земля крутится, пока деньги существуют и так далее. Это уникальное предложение вообще, обратите на это внимание. Первое. Никаких с вас денег никто не берет второе надо разобраться надо изучить немножко в принципе несколько дней хватит я вот за неделю разобрался третье по этой карточке делать покупки потому что есть партнеры магазины которые платят кэшбэк то есть эта карта ну это кэшбэком сейчас никого не испугаешь но это полезно это людям нравится они накапливают баллы потом счастливы что вот там 100 рублей сэкономил а следующий момент расскажи друзьям просто говоришь звонишь другу и говоришь иван иванович татьяна Михайловна, алексей анатольевич привет как жизнь молодая и тут пошли разговоры все разговоры заканчиваются темой про деньги вы говорите слушай нашел классную тему где можешь зарабатывать не плода, ни копейка. А что это такое? На вот ссылочку, скачай приложение, установишь, вот инструкция, как скачать приложение, и все, и, и процесс пошел. То есть, помните, была такая поговорка, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Так вот, это именно тот случай, но здесь наша дружба превращается в деньги. Если вы 100 друзьям расскажете, и они установят это приложение, и если они повторят ваши действия, расскажут хотя бы 10 друзьям, то у вас будут очень хороший заработок. Миллион долларов, конечно, за год вы не заработаете, но даже 10, 15, 20, 30, 40, 50 тысяч рублей в месяц, в течение нескольких месяцев вы можете выйти на такой пассивный доход. Это уникальная возможность, и если ей не воспользоваться, ну тогда я не знаю уже, чем надо заниматься. Ну все, удачи вам, пишите, звоните, вот здесь вот молодая женщина расскажет за счет чего, откуда берутся деньги. Она подробно это расскажет в течение пяти минут. Внимательно послушайте и позвоните, или переходите на сайт, где указан вот этот сайт, там все материалы собраны, все можно изучить, все можно знать, и там же есть кнопочка для регистрации, вы по моей реферальной ссылке регистрируетесь, после регистрации звоните мне, говорите, Сергей Петрович. Я зарегистрировался, мой логин такой-то После этого я проверяю вашу регистрацию И дальше беру вас за руку И мы идем, я пошагово рассказываю, что надо делать Для того, чтобы выйти, ну, хотя бы на 50 тысяч рублей в месяц Звоните Каждый из вас пользуется банковской картой. Сегодня вы все сходили или сходите в магазин, и у вас есть любая там пластиковая карточка, либо она привязана сегодня к телефону. И человек, пользуясь банковской картой, он оплачивает себе ну все вокруг. Он оплачивает продукты, он оплачивает одежду. Вы сходите в аптеку, купите там витамины. Вы сходите в фитнес, там оплатите абонемент, вы оплатите квартиру. Сегодня, скорее всего, вы оплачиваете банковской картой. С карты списываете деньги, не ходите на почту нам наверное вот и не отправляете наличку то есть мы везде работаем с банковскими картами ребят с чем мы вообще уникально договорились у нас есть возможность построить огромную сеть людей которые пользуются вот этими банковскими картами мы договорились с банком из платежной системы которые делятся вот этим экварингом транзакционным кэшбэком и это все можно двигать по сети какая тема да и в чем продукт, и вообще в чем суть например когда я оплачиваю со своей банковской карты в магазине продукты, кто-то из вас, может быть, открывал когда-то свой бизнес, есть такое слово экваринг, На чем на самом деле зарабатывают банки, на чем зарабатывают платежные системы. Когда мы подносим карту к терминалу, вот я зашла в пятерочку или в магнит и купила продукты на 1000 рублей, я подхожу и подношу карту к терминалу, и с меня списывают с 1000 рублей. Получается, когда я оплачиваю продукты с терминала, магазин сам получает не 1000 рублей, магазин получает ну, там, за минусом 2 продукта может быть там 3 процента в зависимости от экваринга получается вот эта маленькая комиссия которую берет банка за предоставление очень удобные услуги мне удобно ходить с карточкой магазину тоже удобно все равно сейчас идет к цифровизации люди уходят от наличных денег все сейчас в телефоне вот мы с вами разговариваем с телефоне у нас карты банковские телефон и привязаны и и все остальное к этому же. сюда идет мы на чем договорились ребят Вот есть этот экваринг он на самом деле делится на две части то есть там два банка они в участвует первый банк это вот я например магазин пятерочка я поставила терминал и я терминал поставила допустим от сбербанка а вы пришли ко мне вот пришел мили пришла и купила хлеб с молоком не знаю там на тысячу рублей и у мили карты допустим банка. и получается мили к моему терминалу от сбербанка эквайрингу, она прикладывает карту своего банка. Получается, два банка заработали на том, что Миля купила у магазина молоко. Получается, она оплатила тысячу, магазин получил там, ну не знаю, допустим, 980 рублей на свой счет. И вот эти 20 рублей, они распределились между двумя банками. На чем мы договорились? Мы договорились, что этот экваринг часть этого экваринга, со всех покупок, ребят, вот просто представьте, со всех покупок, которые делают пока что граждане Российской Федерации. Вот со всего, где вы вы оплачиваете, ну чтобы вы не оплачивали. Мы договорились, есть такая компания называется Кэшбэк Force. Мы сегодня, это стратегический наш партнер, и эти ребята, они на самом деле просто гениальную идею привнесли в мир. Вот где-то э, с нашей помощью это все сделали, с, на сеть наложили, потому что это на самом деле такой э, случай, которого еще не было в истории, чтобы э, обычный банк, да, который стоит, да, здание в Российской Федерации, обычный банк, платежная система виза, они включились в программу реферальную в сети маркетинг многоуровневый когда люди в нашей стране повсеместно граждане российской федерации старше 18 лет они выпускают э, карту привязанную к банку карта идет цифровая лови кэшбэк то есть вот она от компании Cashback Force, но под ней есть банк. На сегодняшний день это Акбарс банк. Дальше может быть это какой- другой банк в Казахстан, да и мы выйдем в следующем году это будет. Допустим, не знаю, там я там знаю Каспий банк. Вот привязан. Все карты лови кэшбэк. Она подсоединена к банку и к платежной системе. И получается, когда мы с этой карты оплачиваем хлеб-молоко, пополняем ее, ходим с ней, там я здесь на отдыхе могу что угодно оплатить, то а, банк возвращает а, компании Cashback Force вот эти 0,5% со всех транзакций, то есть со всего эквайринга, на котором зарабатывает сам банк. То есть вот это вдумайтесь, вот вы не... Уважаемые коллеги, ну вы сейчас узнали главный коммерческий секрет успеха развития данной компании. Почему? Потому что в данной ситуации банк делится своей выручкой, полученной от проведения транзакции. Еще раз говорю, любой кваринг, где вы платите, где я плачу по банковской карте, там примерно 2-2,5-3% уходит на обслуживание квайринга, на обслуживание платежей. Дело в том, что банкиры, они никогда ничего бесплатно не делают. И вот банк, который с нами работает, он из той полученной выручкой от любой транзакции, где бы мы не платили, где бы я не платил, где бы вы не платили, он отдает полпроцента от заработка. Допустим, банк зарабатывает 1%, он половину своей выручки отдает нам. Такого в мире еще никогда не было, вот потому что такого еще никто никогда не делал. Да, потом кто-то будет эту систему повторять, но это очень сложное программное обеспечение. Над этим люди работали 8 лет, и они это сделали, понимаете, да? То есть мы теперь понимаем, откуда берутся деньги на поощрение нашей рекламной работы, нашей агитационной работы, нашей консалтинга. Работает с нашими людьми. Деньги – это не финансовая пирамида. Еще раз говорю, это не финансовая пирамида, потому что в любой финансовой пирамиде вам говорят: дай тысячу долларов, а мы тебе сделаем сто тысяч долларов за три дня. Легко, понимаете? Ну, пусть это а три года. Какая разница? То есть всегда, когда есть инвестиции, есть риск потерять деньги. И любой инвестор, он говорит, что не надо вкладывать те деньги, которые вы там занимаете, там продаете что-то и так далее. Последние деньги в инвестиции вкладывать не надо. Вкладывайте в инвестиции только то, что вы можете потерять и не умрете и не повеситесь из-за того, что вы потеряете деньги, понимаете? Здесь вообще ни копейки вкладывать не надо. Деньги берутся от выручки, которую получает банк. Еще раз говорю, деньги нам платит банк из своей прибыли. Вот ваши друзья где-то заплатили за хлеб, за бензин, за керосин, квартиру может быть купили, там машину купили. Банк получил свой процент, и он половину этой прибыли, ну 0,5%, процента, отдает нам на поощрение нашей агентурной сети. Дальше мы ее делим по нашим маркетинговым условиям. Вы можете этот маркетинг план прочитать, понравится он вам или не понравится, но это реально работает, и люди, которые за с этим год назад, вы уже вышли на заработки больше 100 тысяч рублей в месяц. Где вы найдете еще такой бизнес? Риска нет, вкладывать ничего не надо. Единственная работа, взять трубку и позвонить другу и сказать, Василий Васильевич, Иван Иванович, и как угодно там, Маша, Даша, слушай, классная тема, давай я тебе пришлю видеоролик, ты посмотришь минутный, я тебе пришлю видеоинструкцию, как зарегистрироваться, ты бесплатно зарегистрируешься, ты ничего не теряешь, и ты начнешь зарабатывать деньги. Понимаете, проще и легче бизнеса трудно придумать, поэтому не бойтесь, подключайтесь как можно скорее и работаете со своими друзьями, и с предпринимателями, и с предприятиями. Дело в том, что, вы знаете, секрет в чем? Дело в том, что на всех вас и нас, вот этих предприятий, которые существуют, не хватит. Это ограниченное количество. И чем больше вы, как мы говорим, оформите друзей и предприятий, тем больше будет ваш доход. Если мы будем спать и смотреть, ну, тогда будут какие-то копейки, там, рубли, там, может быть, 100, 200, 300, тысячу, 10, может быть, 10 тысяч, может быть, 50 тысяч рублей в месяц. Но это не те деньги, которые можно взять с этого рынка. Еще раз говорю, с этого рынка можно взять очень много денег, не вкладывая ни копейки. Такого уникального коммерческого предложения я за последние 30 лет занятия практическим маркетингом, маркетингом, как говорят правильно, не видел. И вряд ли трудно будет что-нибудь придумать еще более интересное. Поэтому подключайтесь как можно скорее. Вы ничего не теряете. Ну все, пишите, звоните. Я Сергей Петрович. До встречи.